Всем привет, мои дорогие зрители, с вами снова я, Эджи Путинфи. И сегодня я не один, и со мной сегодня Лего Путинфи поздоровайся. Всем приветик, мои дорогие друзья. И сегодня мы будем играть в гусей. Или как еще она называется, неназванная игра по гуся. И это и коротка Га-га, га-га, га-га. Ну я да, в принципе... Смотри на мой танец. Mm -mm -mm. Ну ладно, слушай, нормально. Но я я только научился его делать, потому что мы только что скачали эту игру. Да, а что делают вот эти вот кнопочки? Так это присесть, это крылышки. а вот это танец. А тут бегать можно? О, бегать. А на какую кнопку меня? Шифт. У меня шифт. А, у меня Пошли. Погнали. Кстати, коротко игре. здесь надо всех доставать, мы ничего не знаем об этой игре, да? О, у меня на Геннадзе на... А у меня на Геннадзе на ЛТ. Эм, а так, Б. О, тут брать можно! О, кстати! О, мой ботинок! Тут... О, башмак. башмак! О, колокольчик! Кстати, если вы хотите, чтобы мои ульгомления приходили вам, то, то вступайте в мою группу в Дискорде, или же просто подписывайтесь и жмите колокольчик. И также, если вы хотите, чтобы это видео увидело также очень достаточно много человек, то ставьте лайки. И подписка обязательно. Ну да, подписочка тоже. Если у вас кнопка красная, так же как я, сделайте ее селенькой. Ладно, пошли. Ладно, погнали. Опа, она. А это что? Давай откроем, Давай! О, я тут билось? смотри! А почему тут упало так? а а Блин, я что тер... это так? Я теперь не сдох! Чего так пугают, блин? Я теперь не умер! А тут... У нас на пусть, а дома дома! А тут два гуся, а был один раньше! Ну да, кстати! Не знаю почему. Нет, если вы хотите аватарка, вот аватарка вот там где один гуся. Когда мы запускали игру лично, да? А что эта кнопка делает? Да это за дело! Кажись! Дело. А это как в Майнкрафте список игроков, да? Или достижения? Ну, какие еще достижения? Ну, достижения вообще-то на Эльку. А -а -а. В Майнкрафте, мой дорогой друг! Ну, спасибо! Ну-то я мало его играл, а ты четыре года! Ну да, как-никак! Попасть А где этот сад? Да вообще. А, а может тут где-то, смотри здесь. Тут газона косилка. Тут газона косинка а, О, кстати, вот и садка жить. Там что-то растет, какие-то цветочки. Лопата. Какая зеленая. О, кстати, а что? А я то жить. Зеленый. Поливаем за поливаем за поливаем за о, я, хочу даже, я хочу тоже, я хочу тоже себе ключи. А, а, давай, я хочу себе такие ключи. У тебя есть. О, а мы покажем, что за нами, что Ну, а, да это за третье. На вот садовника. А, а средом нами был круг. А да, кстати, кто домом мы А он, а наверное, будет заняться, если мы его вещи возьмем. А давай ключи возьмем, и он...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 а а я, я, и... весом, я, иду, я иду сбоку по что ли. О, кстати, а здесь газон пломит. Я хочу выбрать этого. А я могу поместиться сюда? Не знаю. Ай, блин. Уберите этот мешок. <смех> ты видел просто, Макс, текстура? В текстурах? ты видел, как ты полез? И ты. Куда вы? <смех> я <смех> могу, я, могу, я могу. Вы просто видите, гусь, терминатор. А когда он пойдет за ключами? А давай О, он уже тут! Ой, Мне интересно, а что будет, если я возьму это? это? И нам все равно миссия от солнца! А, Может, а давай свистим его шляпу! Кстати, а он сейчас он будет ноги? Будет <свист> <свист> какой я? я твой шаг. Я твои дети Смотрите, какой он лысый. Да, слушай. Э, как у <свист> Да? Mm. что, это не лысый, привет. Как дела? А это не до конца. О, а послужить. это что за шляпа? Неинтересно, а обиденно. Он туда куда-то идет. О, вот она. Нет. Откуда там аллецок? Смотри, что не упал тебе на голову. А, откуда упадет, как? Ну, не покажет. Что за следы все задали? Грабли, лозерал. Один короче, а, один управляет, а ой, то есть один отвлекает, другой бьет. О, тут взять можно грабли. Вот, ну я так э, я шикал, А Он Уходи, да. Давай А почему он не считает? Мы будем устроить да, да, пекни. Да, да. Сэндвич. Ну, задание, кстати, это дополнительно, наверное. Кстати, давай мы сэндвич возьмем. Тут две половины сэндвича. Какие-то клак, аз две ковные. Ага. Ну то, -то, -то, бок. -то склад. Надеюсь, тут бог. То Надеюсь, тут нет Мне интересно. А тут это же маленькая деревня, мне кажется. Это деревня, мне кажется. Да и все маленькая. Тут, наверное, мини-деревня есть. Или нет. Да не знаю. А какая еще мини-дет? Не знаю. Выдумал просто так. Ну то у меня дома. Ну то у меня дома есть конструктор, где там деревня такая мини. И мини-деревня есть мини-деревня. Не, ну это уже как бы. это уже создатель чего-то там придумал. Ну не знаю. Что-то там Злистый. Давай тыку. А ты знаешь, да, Блин, да. вот да. я думаю, я... Сама. Я.. Сама твою боюсь, я... Иди сюда. Он а я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... А я, ты, Кло, умеет плавать. А помнишь, кстати, в этом, вы, три бактерия, три бактерия и джер, какой-то там соловей. И соловей растут, вот. А, да. И там ему бабка в зубы дала. Не свистеть, я никак не буду. И зуб свыгла. И золотой, который ему только что сделали, да? Да, да, да, и он несколько почек попадал, как на айфон. Морковь и варенье. Откуда. А, там морковь. Варенье я кстати. радио. Я видел тормоза, а радио. А давай утупим радио. Он оно где-то. О, воду радио. Не трогай, потом утупим. Утупим? Ой. Воду кинем лучше. Я уже занимаюсь. Блин, забыл это слово уже. все не выговариваем уже. Да не бери это -чик. радио. Я каменчик. Я Нам варенье. Сейчас, давай. Я, <гас> <гас> я твою морковь садал, садал. это какая то глючная морковь слушай. почему? промоклый сегодня а, может мы не те помидоры съемем? варенье и тормоз после варенье и тормоз стоим как раз а он этим занялся а у него глюти нет варшава. блин, глюти варшава, варшава. у него глюти есть Значит, бери быстро. Блин. Блин. Давай в кустике. Кряк в кущи. Дуксикенты вот. Ааа, все секрет! Наши секреты не бежим! Мы прям прям будем бессить. Валим отсюда. Я совалила отсюда. Елим, елем, елем на валике. Чего? Валим, валим, валим на гелике. <свист> Пойдем Пойдём А ты где его оставил? Да у нас в а -а -а. А ну, не Дай мне! У А я не видел я такое, а, где ну, я то, наверное, ну, показалась, ну, или так. не показалась, не знаю, О. О, это мне не нравится, быстро, так, так, так эй, не это трогай это, мне нравится, да, mm. давай перевернем эту штуку, нет, идем покажем ему, что мы тут творим, нет. чтобы ему, давай ее разобьем. а где он? Он тут их Да хватит, ну то монетку дадут. И будем снимать видео про 18 км. А где? Не понял. Не понял. Куда он делся? Эй, Садой Чикс. Он там все время был. Да он.. А он что, у него волкак есть? Не знаю. Он сквозь домой идем домой, а спустя а давай, такой проходит. А давай ему поможем немножко. А -а -а. Он все поводку мударит тебе попасть. пальцам. -а -а. нам надо так, сделать, чтобы у нас гусиная... Гуси-пеня. Гуси-пеня? Ну, то есть, не гуси-пеня. А, ну, типа... Гусиная гуси банда. Ну, да, гусиная банда, короче. наш наш, наш, наш короче, уважала, короче. И Кстати, наверное, нужно гакнуть, когда он будет забивать. Не, ну какой именно момент? Скажи? Не знаю. Давай, давай... еще ты гакну. Смотри. Раз, два, три. А, а, кажись не туда. Давай я гакно. Я наверно, да, я, я знаю. Я Есть. случай. А что нас? А, а, а что нас я нет. Ну жалко. <свист> <Ты думаешь? свист> делаешь ну ладно я понимаю мы я свои дела бываю я тоже иногда ленился я тоже иногда ленился но она пошли я тоже человек. пошли куда-то однишим ее ключи а, а, он нам а это а тут медла а вот да. вот сломать ему надо и мы за нее закрепимся а Gosh. What Усиная мафия! А где тут? Телефонная будка как обычно Кто у нас Куда? Ты чё не так А, то, что я сейчас только, только что доказал. что нужно Да, да, да, да, я тебя слышал. <говорит> а я думаю, ты глухой как Агусин. Ну, тебя... <говорит> ну я просто не слышу, когда гусь вот у него Ой, Шарики даже не умеешь завязывать Он А у него глаз нет Вы зайдитеся туда Дай Пусть он выбирает Ой, едовский Не, Ладно, давай от дадим Не, не потому что там... Вот там вязать, не так, вот О, теперь Брутальный то ну помогли. Заставить кого-нибудь, выкупать всё и весь. А давай да. самолётчик подадим. Я видел, там детские игрушки были, и а я. это И там было свободное место. Ну, да. Кстати, давай после этого, после этого задания закончим видео. Ну давайте. А вот это вот сходить в магазин, последнее задание а, Ты его оставим на следующую серию. А ты забыл дополнительные. Ах, да точно. Они всегда будут, наверное. Ну, наверное. А давай просто кинем эту игрушку, а? В смысле? А? Ключи. А? Ключи. Ключи садапника. А чего они здесь забыли? Или мы туда их посложили? Не Нет, это она туда положила. закончим видео. Да? А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был я, Элджи Патерфи, и всем пока! -пока йоу!